Пандемия вносит свои коррективы в нашу жизнь. Власти пытаются максимально сократить число контактов между гражданами. По стране объявлены долгосрочные выходные дни, в регионах введен режим повышенной готовности с соответствующими ограничениями. При этом до сих пор не принято решение относительно людей, находящихся в потенциально опасных условиях. Конечно, это исправительные учреждения и следственные изоляторы. Одним из путей решения этой проблемы может быть широкая амнистия, приуроченная к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав Манацков. Я адвокат и заведующий филиалом Дики Ростовской областной коллегии адвокатов. Ранее я выкладывал видео о возможной амнистии и ее нормах. Для ознакомления можно перейти по ссылке в описании или по подсказке. В этом же видео я расскажу о перспективах объявления уголовной амнистии и мерах, принимаемых властями за рубежом.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 В целях снижения скорости распространения заболевания, а также обеспечения возможности медицинским работникам при достижении пика заболевания оказывать соответствующую помощь, властями принимаются меры по ограничению контактов между людьми. Многие такие решения вызывают вопросы с точки зрения права. Однако, во-первых, не все вопросы можно одномоментно регламентировать, а ситуация с распространением заболевания развивается достаточно стремительно. Во-вторых, этот вопрос не является темой настоящего видео. На мой же взгляд, действие вла властей в целом соответствует сложившейся обстановке. Надеюсь, что большинство населения разделяет мою точку зрения. При этом вызывает недоумение игнорирование проблемы со скученностью людей в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Обладая опытом самоизоляции, легко представить себе обстановку в указанных заведениях. Причем необходимо учитывать, что в бараках колоний и переполненных камерах следственных изоляторов находятся совершенно чужие люди, в большинстве своем с ослабленным иммунитетом, с невозможностью не только социально дистанцироваться, но и в принципе изолироваться друг от друга. Утверждение же чиновников СИ на достаточном уровне медицинского обеспечения заключенных вызывают обоснованные сомнения. При существующих условиях очень велика вероятность проникновения коронавируса в следственные изоляторы, колонии и тюрьмы. Последствия могут быть довольно плачевны. В целях предотвращения такого развития событий разумным шагом было бы объявление широкой амнистии, как меры предотвращения взрывного развития эпидемии в местах лишения свободы. Однако решение по данному вопросу до сих пор не принято. Более того, как следует из информационных источников, у властных органов существует два противоречивых мнения. Первая группа настаивает на скорейшем объявлении широкой амнистии, вторая же возражает в объявлении акта амнистии. Возражения аргументированы тем, что никакая эпидемия не может являться основанием для освобождения осужденных или подозреваемых, что якобы во СИН существуют адекватные медицинские услуги и созданы соответствующие условия для исключения массового заражения. Некоторые высказывают мнение о том, что в исправительных учреждениях и в следственных изоляторах сейчас даже безопасней, чем на свободе. С лишь спорными утверждениями отличилась уполномоченная по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, а также сотрудники Роспотребнадзора. Время при этом продолжает свое неумолимое течение. Упущены ли возможности мы скоро увидим. В данной же ситуации возможны два варианта развития событий. Первый – либо в ближайшее время будет объявлена широкая амнистия, и люди максимально быстро освободятся из мест заключения и следственных изоляторов. Либо второй вариант – это придется делать, но уже в экстренном порядке. Думаю, что в последнем случае не удастся избежать огромного количества заразившихся и нового витка распространения заболеваний на воле. Кроме того, учреждения в Син пока не подтверждают случаи заражения коронавирусом. Такая позиция вполне логична и объяснима. В до последнего будет отрицать случаи заболевания коронавирусом из-за опасений бунтов и массовых беспорядков. Подавление таких беспорядков редко оходится без жертв. Поэтому широкая амнистия в связи с эпидемией была бы не только актом милосердия, но также мерой снижения напряженности в местах лишения свободы. К освобождению заключенных призывают и международные организации. Так Верховный комиссар ООН по правам человека заявила, что страны должны защищать людей, находящихся под стражей от пандемии COVID-19, путем освобождения пожилых или больных заключенных, а также неопасных преступников. Такие меры будут способствовать снижению количества заболевших среди персонала и заключенных. В марте в нескольких странах были освобождены отдельные категории заключенных, и этот процесс продолжается. Причиной подобных мер стало стремительное распространение коронавируса в учреждениях. Самые решительные меры предпринял Иран. В течение марта в стране отпустили на волю около 200 тысяч человек. В США ради сдерживания коронавируса из тюрем освобождены более тысячи человек. Во Франции планируют освободить осужденных за незначительные нарушения. В общей сложности такая мера может затронуть до тысяч человек. Несколько сотен человек планируют освободить Германии. Отпустить часть содержавшихся в тюрьмах решили Иордания, Судан, Бахрейн, Индия и Канада. В отдельных странах из-за ситуации с COVID-19 в колониях возникли бунты из-за недовольства действиями властей. Так, в Колумбии во время беспорядков и попытки побега из тюрьмы были убиты 23 человека, 83 были ранены. В начале марта подобные бунты произошли в Италии. Ситуация в России. На рассмотрении в Государственной Думе находятся два законопроекта. Акт об амнистии, вознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующими инициативами выступили депутаты Госдумы Сергей Иванов и Сергей Шаргунов. В целом... Законопроекты отличаются друг от друга незначительно и анонсируют достаточно широкий круг лиц, подпадающих под амнистию. Согласно проектам, предложено прекратить уголовное преследование или освободить от наказания лиц, совершивших преступление небольшой или средней тяжести, подпадающих под категории Ветераны боевых действий, чернобыльцы, лица, награжденные государственными наградами, несовершеннолетние, женщины и отцы-одиночки с детьми до 18 лет или детьми-инвалидами, мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет, инвалиды первой и второй группы, лица, страдающие онкологическими заболеваниями или активной формой туберкулеза. Подробнее о законопроектах вы можете посмотреть по видео, по ссылке в описании. Ссылка на законопроекты актов об амнистии также по ссылке в описании к видео. Однако необходимо понимать, что это лишь проекты и решение о применении акта амнистии еще не принято. Поэтому не имеет особого смысла досконально изучать предложенные нормы, тем более что текст этих проектов может измениться в любое время, а решение об амнистии будет приниматься совсем не депутатами. Необходимо набраться терпения и ждать соответствующих разъяснений от полномочных лиц. И в завершении новой газетой запущена петиция в адрес президента Российской Федерации. Ее суть сводится к предложению в связи с эпидемией коронавируса перевести часть осужденных и заключенных под домашний арест или освободить от оставшейся части наказания. Это может быть сделано объявлением амнистии не только в честь 9 мая, но и в связи с пандемией, а также путем соответствующего волеизъявления президента Российской Федерации